Дамушные пацаны, уди по береге-то а милитари, кланы у нас все Грызм неприятели, вырываем сердца. Камуфляжные негзя, не сидят пределах В на стали вдалеке, раскаты грома появляется день, потом появляется он да это я, лопи, открой глаза Почувствуй в груди холодную сталь Клинка Не только холодное оружие идет в бой Я голыми руками разберусь с тобой Дам пизды И Неожиданно, когда враг отвернулся Я просто не сидел, выжидал время Готовился, Завершаю быстро Высо на начальной стадии Сразу. Постичавшись 60 ты можешь остаться Без да, глаза Масса есть такая, что ты подохнешь, мудак Муда, да. Думай, как нашли мы тебя Мать твою, так Для нас это пустяк, мы не думаем об этом Жить тебе ли, сдохнуть? Пусть лежит монета, оставайся на месте, не беги, стой Дерись, сука, сука. Я, я очень злой Агрессию, пидор, я сорву На тебе, ты глотаешь воздух а туда в подними кулаки Не будь мудаком, я сажу тебя Мать твою, сука, Кондон. Сердце сильно бьется На острие ножа, на пике битвы Молитвы камуфляжные ниндзя Само зло беспощадный Нас знают все и вся Как бойцов невидимого идем, а столкновения. приводит Кровавой битве Сука, сдохни Удар ногой В лицо На колени Выстрел в спину И все, тишина Нет врага Проблем, идея клан известна всем. Бейсбольная бита идеальное оружие. На ней большими буквами начертано, на голову Да это я бью с размаху твое лицо, чтоб ты тварь знал где господство мое, где центральный квартал, который охраняет милитариклон. Мы на страже всегда и ночью и днем, чтоб спокойно жилось в квартале моем, милитариклон. Это не просто так, это самая славная банда. Поберегись нас, чувак! Поберегись нас, чувак! Поберегись нас, чувак! Тебя запомнил, знай, своими грехами не попадешь в рай Реальная угроза города, это не обман Прирожденные убийцы, милитарий клан Милитарий клан